внеплановый эфир что-то у меня время в эфире какое-то написано странное 674 часа хотя только 49 секунд ну ладно друзья мои знаете мы <соспорядок> по воскресеньям проводим так сказать медитации очищения земли и я думаю уже в три часа многие провели их не знаю насколько качество не очень хорошее получается видео но на <соспорядок> что делать Поэтому сейчас вот в дороге я уже, так сказать, провел, решил записать небольшой, так сказать, прямой эфир, чтобы, чтобы мы с вами смогли, ну, может быть, попрактиковать, чуть-чуть очистить эту землю. Тем более тут множество, я смотрю, нападок всяких граждан, разные, да, там каналы прямо слюной брызжут антоша подобные там вся эта вся эта бригада насекомых в том числе и там замечательный канал золотой сечения который тоже вроде как за очищение против паразитов но как понимаем сама является паразитом из паразитов вот худший худший враг это скрытый враг этот антоша хоть хоть открытый так сказать открытый таракан а это богомолеха, понятно Ладно, друзья мои, извините за вступление, где надо дело делать. Давайте спокойно, кто, кто умеет делать, я просто оставлю запись, почувствуем, поработаем. Как обычно, восходящий, нисходящий поток, прямо начинаем дышать вдох, вверх восходящий поток, силы Земли, черпаем его из самого низа, из самого центра Земли, вдох вверх и выдох вниз неважно вы можете стоять вы можете сидеть вы даже можете лежать поэтому просто работаем дышим прямо мощно через стопы вдыхаем и прогоняем этот поток вверх через себя и вниз на выдохе оттуда из центра солнца прохладный синеватый поток сверху вниз прямо дышим осознанно и мощными этими потоками и включаем намерение внутри себя мысленно либо словами Смыть весь энергетический мусор, который накопился в вашем теле. Все чужеродную энергию, какие-то чужие эмоции, зависть, злость, непонимание, боль, отчаяние. Прямо смываем вдох и выдох. Промываем себя и свое пространство с намерением смыть весь мусор. Какие-то чужие мысли, слова, косые взгляды, заговоры, наговоры. всю вот эту черноту, черные нити и пятна. Дыханием, вниманием и волей вдох и выдох. Промываем себя и все пространство осознанно. А теперь давайте расширим. Сначала почувствуем свою душу, как большой красивый бриллиант прямо в центре груди. И омоем, очистим ее, чтобы заблестела, засияла она. И главное, чтобы вы почувствовали мощь, силу и потенциал возможностей вашей души. Прямо осознанно восходящим потоком силы, силой неба промоем это место, прочистим. А сейчас расширим этот поток метр вокруг вас, как будто в трубе находитесь. И дышим всем этим объемом. Вдох вверх и выдох вниз. Промывая все это пространство дыханием, вниманием и волей своей. Хорошо, а сейчас попробуем расширить на всю вашу квартиру и весь ваш дом. Где вы живете, прямо осознанно большая такая труба и всем этим объемом вдох вверх восходящий поток. Сила земли мощный, красный, сильный, энергичный вверх. И выдох нисходящий, сила космоса, сила сознания сверху вниз на выдохе. Промываем пространство тоже с намерением смыть всю грязь. И вкладываем намерение свое, что вы запрещаете любым сущностям и существам негативным находиться здесь, на этой территории. Что это ваша земля. И вы для вас и ваших близких энергия этого места благоприятно развивающая. А для любых негативных существ и сущностей крайне ядовита и токсична. Хорошо. А теперь давайте почувствуем, снизим этот поток тоже вот прямо по телу, чисто по физическому телу. И чувствуем, вот как, как находитесь на двух этих нитях, как ваша душа, так и вы. Все тело находится на двух этих нитях потоков. И осознанно начинаем опускаться в центр земли, откуда идет этот красный поток. Прямо ныряем туда, идем, скользим своим осознанием туда, погружаемся. И чувствуем вот этот центр земли. Мощный, сильный, раскаленный сердце. То, что питает все наше. Все человечество, всех живых существ на этом свете. Просто почувствуем. И свое сознание расширим на этот, начнем расширяться. Прямо волей своей расширять на ядро Земли. Расширяясь прямо на все пространство. Медленно, с каждым вдохом. Но при этом чувствуя вот этот поток вверх, к центру Солнца. Вот эта нить, и вы расширяете. Расширяете, мы каждый из нас расширяет это пространство свое. То, насколько можно прямо с каждым вдохом ядро земли, ее мантия, ее кора. Почувствуйте вот эту силу, какие-то пещеры, подземные водные, одном огромные резервуары, нефтяные месторождения, газовые, вот все это почувствуйте осознанно своим телом, своим сознанием, расширитесь, чувствуйте всю землю, прямо дойти до морей, океанов, до поверхности земли, расширить себя и подниматься выше в атмосферу. Тоже с намерением очистить Землю. Но этот луч мы держим. Держим луч на Солнце. Расширяем на пространство атмосферы осознанно. И сейчас начинаем по этому лучу поднимать себя и всю Землю в Солнце. Прямо идем спокойно, уверенно по этому лучу, приближаемся. И погружаемся прямо в Солнце. Себя и всю Землю. Погружаем в ядро Солнца с намерением омыть, очистить, убрать всю дрянь, все, что накопилось, все эти поднять вибрации до высокого уровня, чтобы любые деструктивные силы, которые уничтожают, загрязняют нашу землю, не выдержали этой хорошей бани, солнечной бане. Две силы, земля и солнце, две силы, которые питают нас в этой системе. И просто дышим, дышим и чувствуем. Делаем вот эту сильную, мощную медитацию. Чувствуем вот этот жар этого солнца и намерение. Наше намерение придает программу тому, что мы делаем. Что мы хотим. Дыханием, вниманием и волей своей. Намерение вкладываем, очистить землю. Прямо омываем ее этими волнами, солнечными волнами. Огромная энергетическая сила, температура, мощь. Делаем это. Волей своей, силой своей душ, Объединяемся силой земли, помогаем ей Сколько бы нас ни было, мы можем это сделать Можем делать это индивидуально и вместе Вместе все это умножается В геометрической прогрессии сила каждой души складывается И она уже помогает солнцу Хорошо, хорошо Намерение свое и чувствуем вот этот жар Промываем поверхность Промываем все человеческие формы паразитов Тех, которые мешают и уничтожают нашу землю Весь этот мусор энергетически просто сжигаем там Переплавляем, делаем его волей своей превращаем негативное в позитивное Перерабатываем эту энергию Это великое искусство не уничтожить А сделать из минуса плюс Сделать из чего-то грязного что-то чистое И мы проделываем это с душами неосознанных людей С энергией пространства Очищаем мировой океан Очищаем от вот этих Вирусов, не всех Потому что вирусы несут в себе А вот именно вот это, то что Создает вот это Те, кто создал эту панику Кто пытается уничтожить, уничтожить человечество Всех их прямо сжигаем Их сознание прямо лопается Не выдерживает, уходит из этого Плана бытия на переработку снова начать этот путь с минерального растительного животного царства хорошо хорошо и давайте спокойно начнем возвращаться вынимаем эту землю выходим из центра солнца и спокойно чисто радостно поэтому лучу сохраняя связь с солнцем опускаем землю туда где она должна быть вниманием дыханием волей и осознанием своим делаем это Хорошо. И возвращаемся в свои тела на этой чистой земле. Возвращаемся здесь и сейчас. Почувствуем себя. И опять вдохнем. Вдох по ногам. силы земли вверх, мощная, сильная, красная, промывая свое тело, создавая максимально чистую, красивую энергетику. И выдох, нисходящий поток силы вселенной, силы солнца, с которым мы сейчас работали. Хорошо, друзья мои. Хорошо. Ну вот видите. Проделали эту небольшую медитацию. Сегодня уже многие это сделали. Поэтому, друзья мои, кто участвовал, но ну, я сохраню эту запись, чтобы в какой-то момент вы могли это полезно и для вашей энергетики позволяет как бы расширить свое сознание, ну и для, для нашей планеты. Потому что мы создаем пусть свое маленькое намерение, но делаем это не разговариваем, не осуждаем каких-то, что делают обычно эти паразиты, вносят сомнения в наши сердца. А силы нашей души, вот, вот этого кристалла души, который понимает мощь и возможности, потому что в каждом из нас есть частица Творца. И это очень важно. И большая ошибка не пользоваться ей, не ощущать, а чувствовать себя просто э, куском мяса. Этого хотят паразиты. Они хотят, чтобы мы были просто кормом, а не силой нашей душ. Мы не цепляемся за это, вот за эти мясные костюмы. Мы в любой момент можем уйти, но мы пришли сюда, чтобы выполнить свою роль, поучаствовать в этом процессе, убрать все лишнее, все ненужное. Хорошо, друзья мои, сегодня сейчас завершаем этот этот стрим потому что так я решил просто записать для вас и для себя немножко в дороге гончар там какой-то график вот этих работ совместных установил но не успел я сегодня до трех часов чтобы это было чуть позже уже после общей работы ну наверное чтобы это было совместно как-то гончар это, наверное, сделает И мы будем работать Не только с этими медитациями, а еще Поймем, что И наша Земля, и наше Солнце Это часть галактики А это тоже большой, огромный конгломерат Более энергетичный и сильный И мы должны Мы понимаем, потому что души многих из вас Воплощались Не только на этой Земле, но и На во многих мирах этой галактики поэтому друзья мои мы души мы, мы энергетические тела мы творцы Они а куски мяса и не корм ни для бесов, ни для паразитов этого мира они только для нас в чем-то учителя а если учителя что-то перебирают мы можем и всыпать что мы всегда сделаем как говорится и энергетически и физически можем кому-нибудь это леща отвесить, поэтому, друзья мои, пока.